всем привет итак друзья решил записать небольшую серию видео по проекту легион серии будет каким образом происходить то есть по каждому из тарифов по отдельности хочу краткие видео снять потому что я вот смотрю многие не понимают как вообще происходит ну дело начнем с того что можно заработать до да, вложив всего лишь да там 100 рублей и заработать можно хоть миллион я буду объяснять в своих видео то есть как это будет происходить как можно это сделать да для этого подписывайтесь на канал до да, чтобы не пропускать новые видео также вы сможете присоединяться к нашей команде. Ссылочки на чаты нашей команды я оставлю в описании. Также ссылочка будет самый первый на регистрацию в данный проект под видео. Итак, начнем с тарифа да, самого первого, самого простого, самого дешевого всего за 100 рублей. Как это вообще происходит? Значит, когда ты заходишь в проект, да, ты пополняешь свой баланс, то есть ты зарегистрировался, пополняешь свой баланс на 100 рублей, да, ты начинаешь движение. Каким образом? Ты покупаешь, вот здесь вот ты заходишь, да, платформы, ты выбираешь платформу Вега, да, она стоит 100 рублей, то есть ты приобретаешь ее, нажав купить место. Сразу предупреждаю, уникальность проекта состоит в том, что ты в данном проекте можешь, вернее, уникальность проекта состоит в том, что тут и присутствует еженедельная оплата, да, 100 рублей это покупка клона, что я считаю огромным плюсом на самом деле, потому что тут происходит огромное движение да вы можете наблюдать вот я зашел не так давно и вот подо мной уже 162 человека в основном это клоны да то есть мы можем посмотреть у меня там рефералов там совсем мало да и я сейчас покажу просто как вот происходит да вот мы берем площадку да, о котором маркетинга сегодня говорим vega 100 то есть Смотрите, вот если посмотрим структуру, да, не все еще активировались, не все, кто-то кого-то пригласил. Вот смотрим, змей, да, человеку змей Логин Андрей зовут. Если мы посмотрим, то вот мы зайдем на Вегу, да, и мы наблюдаем под ним 86 человек. То есть, ну, буквальный пример тот, человек который 0 человек пригласил да под ним уже 86 человек то есть его клонов клонов других людей переливов и так далее далее рассмотрим уже более конкретно сам сам маркетинг да данного тарифа основное да к чему вообще с чего я и начал свое видео сейчас где он так за 100 рублей зашли мы да первых два занимает место с третьего места твоих 100 рублей идут на вывод да Советую, вообще рекомендую вот эти 100 рублей, первых не, не выводить, а оставить вот здесь их на, на основном балансе, на проплату у тебя будет на проплату уже в следующей неделе. То есть, когда произойдет проплата твоего клона, да, в твой, со следующей неделе, даже если у тебя тут ни у кого не будет еще, да, если ты не смог пригласить, да, или не получил перелив, грубо говоря. У тебя вот здесь вот место твоим же клоном закроется, с которого вот ты тоже так же в дальнейшем будешь получать свои выплаты. Или, возможно, где-то здесь, вот это вот эти две два места будут закрыты, и твой клон упадет куда-то сюда. Далее. Тут понятно, да. 100 идет вышестоящему, со, с какого там, четвертого человека. С пятого, шестого ты идешь на переход за 200. Далее продолжается у тебя уже движение в столе за 200. То есть, первых два ты ничего не получаешь. Потом ты получаешь с третьего человека 200 рублей на вывод. Потом 100 куратору идет с четвертого человека и один клон за 100. То есть, один клон дополнительно у тебя падает еще сюда. Вот ты сейчас начнешь понимать, откуда у тебя пойдет вот эта движуха. Следующих еще два последних человека, то есть, пятый, шестой, это уже накопительный идет, и ты прокупаешь у тебя автоматом стол за 400. Далее, тут с четвертого человека, вернее, с третьего еще идет два клона за 100. То есть, ты понимаешь, да, что у тебя опять туда за 100 еще два твоих клона упало. Опять же, за эти клоны ты будешь тоже так же получать выплату, когда уже будет по кругу идти, да, твое движение. 100 на вывод идет, 100 куратору. Со следующего места один клон за 200. Идет уже сюда, один клон уже падает еще дополнительно. Тут идет 100 на вывод еще дополнительно, 100 куратору. Далее опять еще одно место, 200 на вывод, 200 на переход и 400 уже на переход. То есть ты понимаешь, да? И последний стол тут идет за 600. То есть тут уже идет 3 клона за 100. 200 на вывод 100 куратору, три клона уже падают туда за 100, да, ты понимаешь, что у тебя уже там уже закрытый стол, ты уже дальше уже продвигаешься то тут за 200, вот такая вот тут происходит в проекте движуха. Ну на самом деле мне вообще очень проект нравится, поэтому ну рекомендую просто такая игрушка интересная, достаточно прикольная, когда у тебя каждый раз капает на баланс. Далее идет три клона за 100 падает, 200 на вывод у тебя идет, 100 куратору. Следующее, пятое место, 400 уже идет на вывод, 200 куратору. И последнее место, 300 на вывод уже опять идет. 300 переход в следующую платформу, альфа, альфа платформа стоит 300 рублей. Это уже вход, там, 300 рублей. То есть у тебя уже будет включен этот стол за 100. И плюс уже стол следующий за 300, о котором мы поговорим в следующем видео. Вот такой вот легенький маркетинг. Такая вот, такое вот прикольное может быть у тебя движение, если ты еще не подключен. Потому что Я смотрю, ребята есть зарегистрированные, но еще не активировались, поэтому дерзайте. Если впервые, может быть, увидели, тем более регистрируйтесь, активируйтесь. И, как вы понимаете, с таким движением в этот проект заходить вообще никогда не поздно. Вот такие вот дела. Понравилось видео. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал и заходите в чат и задавайте свои вопросы, кому что непонятно. На сегодня буду со всеми прощаться. Всем удачи в заработках. Всем пока!